Друзья, всем привет! Меня зовут Алена Жупикова, и я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании Кагруп. Более 7 лет мы занимаемся организацией бизнес-мероприятий премиум-класса и привозим в Украину мировой интеллект. Сегодняшнее видео не исключение. Именно в этом видео я хочу рассказать о том, каким будет легендарный состав Global Inspiring Forum 2019. И самое главное, что данный форум – это не просто мировой интеллект на одной сцене, это и концентрация лучших знаний, инсайтов и идей, которые помогут вывести ваш бизнес на новый уровень. Global Inspiring Forum с концепцией 5G, или точка роста вашего бизнеса. Каждому спикеру отведена своя буква G, и сегодня я вам кратко расскажу о них. Первый спикер – это автор бестселлера «Караоке капитализм», «Бизнес в и новая книга Кёла Норстрома «Урбан Экспресс». Кёл Норстром будет говорить на букву G Global, как в современном диджитал мире научиться делать деньги, как принять то, что мы находимся в самом начале урбанизации человечества и при всем при этом научиться выстраивать монополию в сознании своих потребителей. Первый спикер, который открывает Global Inspiring Forum, Келл Нордстрем. Следующий спикер, ему отведена буква Growth, развитие. Без чего невозможно развитие? Развитие невозможно без экономики впечатления. Джозеф Пайн, спикер, который впервые будет в Украине. И мы правда гордимся тем, что мы смогли его пригласить и что мы смогли сделать так, чтобы он был на одной сцене вместе с легендами мирового интеллекта. Джозеф Пайн, экономика впечатлений и growth, без чего невозможно глобальное развитие и масштабирование. Третий спикер это Ерун Ван Хейл. Ерон Ван Хейл и автор книги «Подай идею». Что сегодня делаем мы? Мы продаем идею. Мы продаем идею Совету Директоров. Мы продаем идею своим подчиненным. Мы продаем идею на переговорах. Мы продаем идею всегда. И ваша задача быть убедительным. Как быть убедительным, чтобы ваши идеи превращались в реализованные проекты, вы узнаете на Global Inspiring Форуме от первого источника и автора бестселлера «Подай идею» Ерон Ван Хейл. Четвертый спикер буду я. Я сегодня не являюсь еще автором мировых бестселлеров, но я знаю, что такое достигать целей на деле и на практике. Моя буква G – это Go. Приходите, и вы узнаете, как с легкостью достигать цели и ставить новые и новые себе вызовы. И, конечно же, хедлайнером Global Inspiring Forum у нас будет Дэвид Аллан. Его G – это Getting Done – как же все услышанное перевести в опыт и как привести свои дела в порядок так, чтобы управлять без стресса, вы узнаете от родоначальника и создателя запатентованной методологии GTD, человек, который на сегодняшний день издал мировой бестселлер «Как привести дела в порядок». Друзья, 28 ноября. Вносите в календарь важных событий и, конечно же, до встречи на Global Inspiring Forum.